Привет, Петербург! Меня зовут Катя, я автор проекта Люди вне профессии. Проекту три года, и он основан на личном опыте. Моем. Впоследствии я поняла, что таких людей много и их истории должны стать для кого-то вдохновением и поддержкой. Смысл проекта в том, что человек, который занимается любимым делом, он счастлив, и он меняет наше общество в более теплую сторону. Через нас прошло уже более ста спикеров, два из них из Петербурга. И очень классные, открытые ребята. Мы будем просить их выступить в Петербурге перед своей уже аудиторией. В Москве и Минске у нас активная и добрая команда. Мы работаем в ежедневном режиме. В Москве мы делаем встречи каждый понедельник. Это тоже философия. В понедельник... Многие люди э, не чувствуют какой-то радости, а мы считаем, что это день счастливый, потому что любимая работа приносит счастье. Э, по поводу структуры проекта я буду отвечать на встрече 23 числа. Спасибо Наташе, она все организовала. Э, мы с вами встретимся в живом диалоге, вы зададите мне вопросы, я расскажу вам, как мы развиваемся, какие у нас планы, они глобальные и буду просто вам рада, потому что в Петербурге я очень давно не была и очень люблю ваш город.